Вашу позицию. Ваша вашу я позицию. Я не повестку. А как, как вы не знаете, знаете повестку? повестку? О чем я идет речь? Знаю. Ну Олег, что же вы такое, Александр? Скажите, пожалуйста, вообще вашу позицию. Вот да, если по повестку случаю, повестку. по случаю того, что Но а потом... ну, мы как общественное, общественное мнение формируем, хотим узнать за кого голосуют депутаты, за которых голосовали мы. Я еще раз говорю, я не знаю повестку. Ну вот. А давайте тогда мы вам если немного. Немного. Знаете, давайте мы тогда немного Я вам, давайте немного тогда раскроем, вот если будут голосовать против Северсов, вот так вот. Вот такие у нас были целый законитель председателя проекта, взял и убежал. А ну, Возь этот, сонал, сонал. Пять секунд. Че, кого, зачем? Виндет, Гленте Авермют, сейчас у нас... Начнется заседание Президиума Политической партии Дина Россия» для чего? Для решения вопроса, постановки постановке вопроса о выходе Бахникова и Саглары с фракции Единой Россия». Не Бахникова, а Ой, Бакинова. Ой, Саглары Александровны из, из фракции Единой России. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы ее вообще убрать с Народного хурала, поскольку они считают, что если они уберут ее из фракции, то есть это решение Президиума будет направлено на Народный хурал, и Казачко там в течение трех дней, по-моему, должен поставить его на голосование, и все депутаты должны будут проголосовать. Да. Но его вот сейчас они это делают, и естественно, Казачко это делает чужими руками, руками Президиума, поскольку сам он это делать боится. Ну, как-то так. Вот сейчас надо козачку поймать и Он еще не пришел? Я не знаю. Скорее всего, нет. Они будут его сдать. А мы его здесь подошли. Сзади не зайдет он? Это через черный ход? Ну. Если депутат, председатель Народного Хурала будет ходить через черный ход. Что это такое, Маск. Ну, все, постоим, ждем. Надо было стабилизатор взять. Извините, у меня стабилизатора нет. Все очень быстро, резко. Санал, рано утром позвонил. Говорит, приходи. Я вообще ему сначала отказал. Говорю, не хочу, у меня времени нету, Свои дела, работа, свадьбы надо монтировать. Но э, Санал все-таки настоял. И вот снова городской сумасшедший с вами. Э, уважаемые жители республики Калмыкия. Э, пытаемся освещать... Э, ситуацию э, в <nell> <lifemutters> а Вот, Собственно, сам герой. <Cloneeme> да, сегодня меня пригласили в день часов, состоится заседание президиума регионального политсовета партии Единая Россия. Вопрос ставится о работе фракции Единая Россия в Народном Курале. И по предварительной информации речь будет идти о том, чтобы рекомендовать фракции Единая Россия в Народном Курале рассмотреть вопрос, о а снять меня с должности руководителя в связи фракции Единая Россия. В связи с чем? Ну, я хочу отметить, что в связи с уставными задачами партии, которые в принципе изложены в уставе, и плюс положением о фракции Единая Россия в Народном Курале, основанием может являться нарушение депутатской этики любым членом фракции и членам партии «Единая Россия». То есть еще не пояснили вам, почему они хотят пропустить? Да, я вчера попросила повестку. Единственное, мне пояснили о том, что речь идет о работе фракции «Единая Россия». А по предварительной информации от а членов президиума, таким образом и была озвучена повестка, что речь пойдет о рекомендации мне снять должность руководителя фракции и рекомендовать фракции Единая Россия в Народном Курале рассмотреть этот вопрос. Как Ваше настроение? Да, нормально, рабочее. Ну, мы сейчас встретили депутата Мутулова, Алгаева. Северцева. Ну, Северцева депутата, Гармайя Була Васильевича. Угу, он первый зампред Ничего, да? делает вид, что ничего не знает. Ну, удачи вам пожелать, спасибо, спасибо. Ну, будем мы так желаем успоко. вам удачи спасибо. всего доброго вот собственно уважаемые друзья какие бы какие бы какие бы на самом деле менеджмент какие бы мотивы не двигали бы нашей замечательной, я не побоюсь этого слова, Саглар Бакиновой, такая своего рода Жанна Дарк, да? Жанна на самом деле, да, сегодня она как Жанна Дарк поступает, на самом деле, да? Не побоялась, выступила против с, объективными, с объективной критикой. С объективными, в итоге, действия, да, с объективными действиями по поводу пандемии. И по засухи, поводу пандемии и засухи, ее хотят за это убрать. За то, что, типа, ну, <действует> дестабилизирует обстановку в Калмаке. <действует> наверное так, да? Точно так. <клых> так, что, полчаса, да? Точно. А, вот идет. <действует> ну, девочки, наверное, ну я понял. Их не надо снимать. Они бедные даже не здороваются. Второй <действует> час уже. Десять ближе к 10 уже наверное с 15 60. пойдем на солнышке постоим типа холодно у нас кинечки ну или пришел или завели его с заднего хода Сейчас машина заехала заехал туда наверное есть у них задний ход какой черный ход задний ход у них только задние ходы Так что такой э, спонтанный прямой эфир, э, еще раз напоминаю о том, что сегодня идет заседание фракции Единая Россия, фракции Единая Россия, где будет ставиться вопрос о лишении э, Саглар Бакиновой э, партийной принадлежности. Да? Потом в дальнейшем, ну, чуть-чуть назад отмотайте, нам удалось встретиться с самой Бакиновой, она рассказала о всей ситуации, что здесь происходит, какие меры предпринимает Казачко. 80% Заходите Спасибо. Что, все, уже началось? Там, наверное, да. А Казачко так и не пришел, да? А? Казачко я не видел, я чуть-чуть. Он, наверное, раньше всех пришел. Чтобы а со всеми. Чтобы со всеми встретиться? Заранее. Ну, заранее всем объяснить повестку, да? Заранее всем объяснить, какие он ожидает результаты голосования, да? да нет, а я ну, вот, ну, я он, вот, нет, на самом деле я не, поним... он им нарежет, и на самом деле я не понимаю, вот на самом деле, не понимаю, как так можно, да, вот вроде как депутаты, вроде там, да, и, и если вся власть централизована, если от депутатов ничего не зависит, так зачем же нам тогда держать такое большое количество депутатов Народного фурала? 20... Сколько там? 21 7. человек, да? 27. А, 27 человек. Зачем нам их держать? Если они все машут как один руками, да? Если Нет, один... У некоторых, некоторых парламентов вообще там, чуть ли не 50. Есть. Сколько? Чуть, чуть ли не 50. У некоторых регионах? Да. В той же Хакасии. Толпа целых. Хотя регион церковь. ничем не больше нашего, да? У нас все нормально. Ну вот смотрите, 27, 27 депутатов из них мужчиной оказалось только Саглар Бакинова. Получается так? Не, ну там другие мужчины. Не, ну те-то, те ладно, те-то они уже давно выбрали свою позицию, понимаешь, а. От Сагла Бакина это никто не ожидал такой ситуации. И вот она вот выступила э, за Калмыкию, за то, чтобы решились проблемы с, со скотом, с засухой, с COVID-19. Кстати, уважаемые друзья, недавно новость пришла. В Астраханской области, в Астраханском крае, э, в области губернатор, добился, губернатор добился. Это при том, что у них не такой показатель, как у нас. Э, губернатор добился строительства двух госпиталей, да? Не знаю, двух, не двух, но, но. Нет, там было написано, да, двух, Сейчас двух нашим беспиталей. говорят, вот, вот приезжал человек, как вот это из Единой России, и АПУ, он говорит, ну сейчас везде в России такая ситуация, уже поздно просить денег и никто не даст. вас ждали? Да, совершенно верно. И опять же на регион, где в общей сложности 300 тысяч человек, при этом 20 тысяч находится в Питере, 50 тысяч находится в Москве и еще, не знаю, 1020 три, наверное, тоже, да, по всяким северам, за границам и прочее. То есть в итоге в сухом остатке выходит где-то, ну, 1150 у нас в Калмыкии 200 живет, да, и эти 200 человек с учетом, вот если рассчитывать, с учетом на показатель на 100 тысяч, намного выше. Смертность уже 77 человек. 77 человек на 200 тысяч населения. Это очень большой показатель. Мы занимаем первые лидирующие позиции и при этом каждый не чешется. У нас здравоохранение борда, кстати, нам надо туда зайти, прям министр Каждый Будь каждый показатель вообще. Одеться нормально. Минздрав? Да. Вы, минздрав. Потому что, я говорю, заболел близкий человек. Ну вот, дали меня... анализ 23 числа, только вчера дали результат. За это время еле-еле договорились, сделали КТ, коронавирус подтвердился. Ни скорая, ни отложка не едут. Господин Кикенов, где вы там? Мы скоро к вам придем, действительно. Правильно нам сказал, прячется то там, то там, то сям, то на больничном, то этот. Вообще бардак, не дозвониться, горячая линия не работает. Телефон горячей линии на сайте есть, не работает. Больница забита с ног до головы. Прием не ведут обычных граждан. У меня мама, у нее диабет, у нее была сломана рука уже два года, пришло время, в принципе, вот эту металлическую штуку снимать. Я больше двух лет она уже. Я не знаю, куда вести, как, как вести. Это хорошо, что у меня есть знакомый, которому я позвоню. Он после выхода на работу он скажет, примет ее и поговорит по этому поводу. Травматолог. Поговорит и уже решим, что нужно делать. У нее металлическая пластинка, ее давно уже нужно снимать, а я боюсь ее ложить в больницу, у нее диабет, у нее астма хроническая, у нее, считай, вот артроз или артрит uh, так что если честно это на самом деле бардак человек вот у меня <coughs> знакомый тоже отболел uh, сдал анализы у него уже все закончилось он вроде как выздоровелся сдал анализы и повторных результатов он ждет уже более двух месяцев более двух недель uh, на что он сказал что все я свой срок отсетел я думаю что все нормально и продолжает работать а если он не до сих пор активный, если он до сих пор заражает людей, что собственно и происходит. И кто-то выражал свое мнение в интернете, что типа вот люди калмыки сами виноваты, они не соблюдают режим, не носят маски. Вы посмотрите, то есть на улице нет ни одного человека, кто ходил бы без маски. Да, Видите, все с масками ходят, все соблюдают все рекомендации, Соблюдаю все рекомендации, которые были сделаны нашим Минздравом, но при этом вот этот вот человек, да, он отболел отлежал, вроде как и отличился, но подтверждение о том, что у него коронавируса нет, приходит через какое-то время, возможно, даже у него снова оно есть или там оно еще не закончилось, и он вынужден выходить на работу, потому что многие работают неофициально, и списка, как он называется, больничного не нужно. Он просто выходит на работу и продолжает работать, то есть, да, при этом заражая людей. Либо, например, другая ситуация. Сегодня осень, люди, многие думают, что поднялась температура, все это из-за ойруи, да, или какой-нибудь там грипп подхватили, где-нибудь простыли, он дома лечится 2-3 дня, при этом, да, у нас, вы знаете, что многие женщины, например, переносят болезни на ногах, а многие... Многие люди просто ходят, продолжают ходить на работу, неважно, там, температура, головные боли и прочее, прочее, прочее. Потому что э, острая недостатка, не, нехватка и недостаток э, денег. И вот он приходит, продолжает, да, приходит на работу, заражает всех вокруг, и в итоге мы получаем 77 человек, э, заболевших коронавирусом ежедневно. Кто-то кто даже говорил, что статистику немножко привирает. И на самом деле статистика немного, намного печальнее. Это что-то в районе 150 человек, погибших от коронавирусной инфекции. Потому что в одном из телеграм-каналов, а также в одном из передач, так я слышал однажды, я читал эту статью. Там, где семья попала в больницу, после чего бабушка умерла, и при этом в статистике количество умерших от коронавирусной инфекции не изменилось. То есть, как говорится, да, тут в этом правило входит, есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика. Так что такое ощущение, как будто статистика наша статистика, хотя при том, что говорят, что полезно завышать цифры, что получает какие-то надбавки, что люди зарабатывают деньги и им выгодно говорить о том, что у них больных коронавирусом все больше и больше становится. Так что как-то так. Я и, видимо, наши медики, видимо, наш Минздрав э, э, предпочитает выбрать золотую середину, э, как бы и не совсем обманывать народ, ну и как бы и не говорить, не договаривать правду. Да? То есть, там, да. Как-то так, наверное, эту страницу выбрали они. позвал охрану трапезникова охрану трапезникова охрана нашего я все равно да я не понимаю почему охрана зачем нужна охрана у нас вроде не такой ужасный как называется безобразный регион где убивают там бьют режут приезжих и прочее зачем им ходить с охраной так я не понимаю на самом деле да и вообще при желании можно вместе с охраной перевернуть так что я думаю что это просто напрасная трата денег если бы охрана оплачивалась бы не с бюджета там города со своего личного кармана что маловероятно с зарплатой там 40 до у него там или 50 тысяч рублей как минимум это странно иметь охрану на 50 тысяч рублей я бы тоже хотел за хара ходить, что собственно и ну да, ну да, но, как говорится, кто на что учился, благодаря там, двум годам армии полностью менит полностью. Да, отличное, кстати, пожелание. Вчера у моего сына был день рождения. 16 лет, а сегодня у Путина. А днем ранее, кажется, да, днем ранее был день рождения у Немцова. И вот у меня возникает такой вопрос, если, например, верить тем же гороскопам и прочее. Два абсолютно разных человека. Путин и Немцов. Хотя родились очень рядом, близко, по знаку зодиака, весы. Так что, шах и мат вам, астрологи. <с> Не, я шучу, если честно. И, э, <с> ребят, кто только, кто только что к нам присоединился, э, немножко напоминаю. Мы находимся у Серого дома, у мэрии э, города Элиста, где проходит заседание партии Единой России. Кстати, смотри, зашло всего три да, депутата. И они раньше зашли, мы где м, проходит заседание Единой России, на которое будет поставлен вопрос о недоверию или как там дискредитации, да, Соглар Бакиновой, э, исключение ее из списка партии и Фракция, а, э, исключение ее из фракции и, соответственно, ее автоматически э, уберу для дальнейшего исключения, из, а, для фракции, исключения из... из фракции и исключения из депутата народного. Права. Собственно так, да, в начале ролика вы можете немножко отмотать и увидеть встречу. А он, смотри, едут они. Вот, едет Батуш Сергеевич. Это А он ну, что здесь делать не как пойму? Как? Там, где, там, где. Откуда я знаю? Ну, О, вот, история актуальна. Видео... -аджит. Не, не... Чуть -чуть. Да, ничего видео GTV ну, ты снимай. я снимаю а ты тогда задавай вопрос бату сергевич а для чего Сергей. вам а для чего вам охрана а? бату Сергеевич. О, вас можно проводить проводи. Можно знамя, на Положен, а, Почему положен? Что положен? В главе субъекта. Какой его в главе субъект? И а? что? И что? Глава должна встречаться со общественностью. Вот теперь вы все видели. Батус Сергеевич пришел. Даже где у нас ход? Задает вопрос, где у нас ход. Эх... Даже Бату Сергеевич сюда приехал. Он хочет, я не пойму, там, да, своим авторитетом надавить на них что ли. Видимо, видимо. Не, ну давай тогда в таком случае мы уже дождемся здесь всего. Постоим, прямо батарейки хватит. Я думаю, может быть, чуть-чуть выключить. А? Выключится и включится через какое-то время. Я, я думаю, он быстро, минут. И не, не надо висеть, подписчику держать. Да? Ну, собственно, уважаемые друзья, вы увидели, да, реакцию нашего Бату Сергеевича. То есть человек даже не готов разговаривать ни с не, кем. Не, он сказал, где у нас тут дверь. Да, он даже не знает, где дверь. То есть, а, вот оно что, вот для чего, у него такое большое количество консультантов и помощников главы. А вот этот человек, который вот человек, вот, который в пиджаке такой наглый, кто такой был? А? а это, наверное, есть Араш Алексеевич Манджейц, точно. Что за Араш Алексеевич Здесь, Посмотри, подожди. Кто это вообще такой был? Такой стоял в пиздецке, там, ждал, глав, да? Главы, главы народного управления, я его не знаю. Такой шанс для чего? Вы мне скажите, для чего такой шанс? Оттуда, короче, поехал на машине, да? Да, он оттуда приехал на машине. С Белого дома он приехал на машине, да? это вообще на самом деле не вопросы, это все семейные проблемы, там 55 тысяч, 20 тысяч, там вообще на самом деле не важно, что там у него с его женой. Тут надо бы проблему решить со самим, конкретно им. Да, там неважно, все понимают, все все знают, все все понимают прекрасно, но правда почему-то сидят дома и думают, что, э, э, не знаю, чужими руками можно сделать все. Как и, собственно, э, я очень часто и очень много вижу комментарии э, Басана Захарова. Ты не видишь, нет? Я иногда даже с ним соглашаюсь на самом деле. Он очень критично и категорично относится ко всему обществу нашей республики. Но в его, э, в, его суждениях, в его рассуждениях я все-таки вижу э, положительное, да, или как он называется? Положительный момент это то, что нам всем нужно признать, что э, в, э, в общем, если брать совокупности, если не отделять каждого э, а? человека от э, нашего общества, наше общество прогнило насквозь. И это нужно принять. И э, принять и соответственно, да, и ехать там дальше, да, в этом направлении. А, по, двигаться по направлению к улучшению. Минт. Двигаться по направлению к улучшению нашего общества. Так что, если честно, я даже не знаю, как все так получается. да это ужасно безобразная тема даже не стоит лохи блять коллеги коллеги ходят это то чувство когда когда деньги не пахнут неважно я работаю и мне по барабану да там а что делается как делается мне сказали сфоткать и моя хата с краю и... Итак, по инерции живет очень большое количество людей. Я, конечно, еще согласен, что еще большое количество людей не только по инерции живет, но в смысле большому количеству людей просто дела нету до политики в Калмыкии. С тем, кто находится сегодня сейчас на передовой, грубо говоря, там, да, в степи, борется с засухой, борется с падежом своего скота, там, да, это те люди, которые кормят свои семьи, это, ну, грубо говоря, оплот нашей республики, это единственная возможность заработать, это своего рода такое городообразующее предприятие, или как, республикообразующее предприятие сельхозхозяйство. Вот, таким людям далеко делать нечего до политики. И если у вас есть же желание или возможности, то, пожалуйста, не закрывайте глаза, не проходите мимо. <связь> <связь> да, кстати, уважаемые друзья, вы увидите. <связь> Но, э конечно, не хочется такими такими методами. Э -э -э бороться с властью да, современной. То есть в Киргизии вообще каждые полгода меняется власть. также. Толпой заскочили, все забрали, там, сожгли кого-то, избили. Через какое-то время другая группировка прибежала, избила все. да. И перевернуло, кто, перевернуло, силь, да, да. кто перевернул, перевернул. И кто сильнее, тот и прав. Я считаю, что это не совсем правильно, не совсем нужно. А, ну, именно такой подход. То есть э, подход такой, как, как, какой выбрали, например, мы с Аналом, это как можно больше людей привлечь к политической жизни республики, чтобы они задумывались, чтобы люди э, в конце концов понимали, для чего принимаются те или иные законы, э, для чего, например, парламент э, Калмыкии, хурал Калмыкии. Для чего глава, кто там является исполнительным, кто судебный, кто э, законодательной властью? Для чего вообще э, это разделение власти? Для чего тут голосование? Э, как вообще работают демократические инструменты в э, демократических странах? Поэтому я считаю, что... Наша цель, ну, по крайней мере моя, я, например, не рвусь политику, мне нужны кабинеты и прочее. Я буду продолжать заниматься своим делом, но на сегодняшний момент, сегодня ситуация критичная, аховая, и считаю, что чем больше людей будут разбираться в политике, чем больше людей, жителей республики, будут интересоваться политикой, тем лучше будет жить нам. Ну вот, наверное, так это мое мнение. Я снимаю с, с телефона, у меня нет микрофона на камерного, чехол не получится. Ну Думаю сейчас в ближайшем время, потому что слишком много прямых эфиров и хочу взять микрофон для э, телефона такой с э, пушкой, э, чтобы звук немножко получше был и прочее. Ну, не всегда у меня на это время есть, э, на, на, на это дело есть деньги, э, немножко тяжеловато. Поэтому приходится пока приходится пока приходится и, и как он называется довольствоваться тем, что есть. Вот как-то так. Вот давайте немного порассуждаем, да, уважаемые друзья. Давайте немного порассуждаем. Если бы глава республики Калмыкия был бы достойный муж, если бы глава республики Калмыкия немножко обладал интеллектом и умел думать, как вы думаете, еще в прошлом году, когда началась в прошлом году, когда начались все эти волнения, Бату Сергеевич почему-то решил игнорировать народ. То есть, когда на митинге выходило около пяти тысяч, он говорил, что пять тысяч – это никто. Это те люди, которых я даже слышать не хочу. Вот если вы 40 тысяч выведете на улице, тогда я еще что-нибудь там задумаюсь, потому что за меня, говорит, проголосовало 40 тысяч, да? То есть, говорит, за меня проголосовало 40 тысяч людей. Вот как вы думаете, глава, вот такой глава, достоин быть, не знаю, достоин управлять республикой? Я думаю, нет. Но, опять же, я думаю, что он недостоин управлять такими людьми, как Нанцир Викторович, там, как вот на сегодняшний момент Саглар Бакинова которые имеют свое мнение, которые э, не прячутся за э, партией Единая Россия, за такой какой-то нам парламентской этикой, да, как называется, партийной этикой, что если там, партия выбрала, мы там двигаемся. То есть, по сути, они ничем не отличаются от коммунистической партии, которая была в свое время до 90-х годов, да, которая э, вела республику, вернее, вела страну в, в пропасть ничем не отличается. Сегодня происходит все то же самое, просто название сменили и он медведя поставит. И ты слышишь, ну, не знаю, попробуем. Ну, возможно, даже не опогатиться, он просто думал, как классно быть главой республики, смотря на Кирсана. То есть я считаю, что все-таки Кирсан в свое время задал вектор направления как должны себя вести главы, он задал вектор направления, в какую сторону надо двигаться, да? То есть он показал, что дома надо ничего не решать, самое главное решение, какие-то популистские решения, важные принять там, да, где-нибудь там город шахмат построить, провести Олимпиаду, что, собственно, и Бату Сергеевич делает. Только тот шахматист был, проводил шахматы, а этот вон боксер, он проводит... Болайки файт-найцы всякие, ММА и прочую ерунду, которая на самом деле не является такой, знаешь, республиканского масштаба мероприятий. Поэтому, наверное, вот в те годы Бату Сергеевич рос, и, ну, собственно, молодой был, смотрел на Китсан, и он думал, блин, как хорошо быть главой республики. Ты ни за что не отвечаешь. У тебя есть э, чужие казенные деньги, которым, которыми ты можешь распоряжаться так, как тебе вольно. Да? И, э, собственно, на этом примере человек вырос э, на большой любви к деньгам. Вы все слышали его комментарии э, в интервью. На большой любви к деньгам и э, на умении поддаваться. То есть Бату Сергеевич. Э, он очень может хорошо поддаваться. он Отличный актер получается, да? То есть мы все видели тот спаринг э, спарринг-бой с, э, как его звали? А? Дальневосточным полпредом. С Трутневым, да? Также мы видели э, бои э, с э, Зомбидисом. да, там тоже неоднозначные такие победы. Э, возможно, даже бой с Литой. Человек выходил на пенсию, решил подзаработать. Ну и Бату договорился с ним о двух боях. Дома, кстати, он проиграл, да? Я не знаю. Казачков, скорее всего, уже рано, рано зашел, рано утром. Вот, собственно, вот такая вот ситуация у нас сложилась в республике Калмыкия. Люди, люди, видевшие, как работает сначала... А... Есть ли на заседании... Президиум пришел сам тасиков точно власть уходит из под ног. Он мог бы не прийти, и так там пришли волки единой России. И он пришел. тоже. И представляете, вся эта толпа будет наезжать на Бакина. представьте себе люди, да, уважаемые подписчики? Вся эта толпа во главе с главой республики будет наезжать на Бакина. Трубкую девушку, нашедшую в себе силы, мужество. И только из-за того, что она написала два письма, да? Одним а, письмом написалась. И самое главное, а Насина сам сам инициировал войну с Куралом. При этом Анатолий Васильевич сразу под него прогнулся а справедливой России «Коммунисты» и «Сама Бакинова» — нет. И это стало результатом. Результатом никчемной внутренней политики. Хасикова, Берекова и его команды, то что они смогли договориться с депутатами. И сейчас воюют, эти мужики воюют с женщинами. Публично на такой площадке как «Народный фура на такой площадке как «Единая Россия». По поводу ММА я ничего не говорю, это же отличный вид спорта. Но оставался бы тогда представителем или там как там президентом Федерации ММА, развивал бы спорт, или как минимум стал бы министром спорта в Республике Калмыкия, продвигал бы здоровый образ жизни, в общем, занимался тем, чем он э, по сути может заниматься. Ездил по, по всяким турнирам, по территориям безмыслов э, и по прочим вещам. Я ни в коем случае ничего не говорю, но это твоя, э, как его называется, твоя конва, твоя территория. Пожалуйста, двигайся в этом направлении. Зачем ты выбрал то, что, что не посильно тебе? Мы же не... Если нам нужно донести там два мешка цемента, мы же там, или там три-четыре мешка цемента, мы же сразу четыре не берем же. Так же, по одному легче донести и намного все проще. Почему он не выбрал такое вот направление, я-то до сих пор не знаю. <как> Ну, сколько бы ни заплатили, было бы хорошо и было бы круто, если бы он продолжал бы заниматься такого вида деятельностью. То есть рекламы бы, представлял бы наших спортсменов на турнирах, выше выступил бы их тренером, не знаю. Или, допустим, было бы неплохо, если бы он стал бы их финансово поддерживать нам нужно воспитывать и не гордиться там Хабибами, Нурмагомедовыми и прочего а у нас свои есть Хабибы, свои Нурмагомедовы есть, свои есть ребята, которые готовы там, могут перевернуть там, хоть кого там, всех на свете поэтому я черт знает если бы ну вот, самый простейший вам пример ЮФО было Бату Хасик, а? ЮФО uh, было, Бату Хасиков uh, пообещал проспонсировать ЮФО, в итоге в итоге он uh, кинул его на откуп, uh, вообще сказал, денег у меня нет, и я вам ничего не дам. Uh, через два дня был ЮФО по ММА, по то есть его, грубо говоря, профильной деятельности, и он грубо забил на все это, денег не выделил. Потому что нам получается там не слишком много надо было денег, но он их не выделил. Олег, и при... Олег решил, да, потом? А, да, Олег потом решил. И, и, и при этом он в день города, когда идет высокая смертность, высокая э, заболеваемость, проводит непонятный, никому не нужный Fight Night Globals. Ну, я, черт его знает, если честно. Это такое получается избирательное отношение э, к своим друзьям, а к землякам. На земляков он, грубо говоря, положил. Нет ни одного полезного действия. Э, грубо, на земляков он, грубо говоря, положил, а вот э, ребята своей бывшей компании, с которой, кстати, наверное, скорее всего, уволился, но технически уволился, а все-таки какие-то дивиденды получают, почему. Отсюда и большая любовь там, Камила гаджива к республике. Он постоянно сюда приезжает, проводит какие-то разные непонятные фестивали. Это уже второй раз человек, который в прошлом году почему-то вспомнил об великом айратском прошлом. 1 сентября провел массовые гуляния, хотел назначить этот день, день воинской славы айратов. 1 сентября, короче, 2 сентября. А в этом году даже не вспомнил об этом мероприятии. Понимаете? То есть в том году нужно было сделать для нас пыль в глазах, там пустить. Смотрите, какой я хороший, я вообще за калмыкию, я вообще за историю, для, за ее поднятие, там и прочее ну да. Но при этом человек полностью забивает хрен через год. Даже не вспоминает. Даже в своем любимом инстаграме он не выкладывает ничего. То есть это как минимум да, дает людям задуматься вообще, в какую сторону, в каком направлении человек думает. О чем он вообще, не знаю. У него есть инструменты. Когда говорят, что вот это единая Россия, они там не могут, там, это все сверху там связано. Вы посмотрите, человек, не имеющий такого бойцового прошлого, бойцовского прошлого, случайно выигравший на выборах в Хабаровске, заслужил за два года такую любовь, такое народное признание, что уже три месяца люди выходят на мирный марш в поддержку Сергея Фургала. Понимаете? Но ну, я так думаю, да, будет танцевать, <смех> движения всякие выполнять в ТикТоке, не знаю, развиваться. Ну еще раз я повторяю мою личную позицию. Валить я никуда не собираюсь. Все, кто хочет валить, те, кто хочет валить, пусть валит. Я не обвиняю ни в коем случае таких людей потому что каждый ищет э, более достойное место, если э, легче и проще опустить руки и уехать, как это сделал, например, тот же самый Виталий Боков, то, пожалуйста, это ваш выбор, и он никак, ни в коем случае не будет, э, по крайней мере, не мною будет осужден. Я не знаю, как, что, что происходило, но э, человек такого масштаба, такого действия на общественность при небольшом нажиме быстренько собрал манатки и уехал. И ладно бы уехал, но просто он еще оттуда говорит всем, говорит, все, ребята, надо уезжать отсюда, здесь делать нечего, если что, я вас там приму. Так что, уважаемые земляки, те, кто смотрит наш канал, обращайтесь к Виталию Бокову в Америку. Те, кто только-только прибыл, он обещал, что в силу своей возможности он примет и поможет землякам, кто покидает родной дом надолго. Ну, вашим детям, Руслан, может быть, и жизни нет в России. Но я, я так думаю, что сегодня люди, люди нашей страны начинают потихонечку просыпаться, люди понимают, куда все это дело идет, что данная политика не может продолжаться весь. 30 лет для такой, для такой власти – это уже огромный срок. Так что, черт его знает, Руслан, опять же, если вашим детям жизни нет, то… Сегодня я здесь нахожусь и вообще вся моя деятельность в течение года, связанная с политикой, направлена как раз на то, чтобы мои дети или как минимум внуки имели возможность жить дома. Мини Нудгин Шургасе Бурхун Восентиген бечавек. Так что я не совсем согласен со всеми. Ну, я же говорю еще раз, если мы будем вести активную деятельность, если мы будем вести активную деятельность по тому, чтобы будить народ, то, чтобы объяснять ситуацию, то, что э, интересоваться политикой это нормально, это ни в коем случае не морает вас. Это ни в коем случае не делает вас каким-то изгоем. Интересоваться политикой – это нормально. Ну, э, э, ну не знаю, <с około> на самом деле. Но если, опять же, если народ за нее проголосует на честных выборах, не на таких, на которых выиграл Сай Хасиков, а на честных выборах, если мы сегодня будем готовы правильно выбирать, если мы с вами каждый из нас там задумается потратить немного времени для того, чтобы э, окунуться в политическую жизнь республики и в конце концов разобраться, в какую сторону мы с вами идем, почему нет, если она победит, пусть двигается, и опять же народный контроль никто не отменял, и не важно кто будет Бату Хасиков там, не знаю там Пупкин, я не знаю, даже если Ленин сам встанет и будет у нас здесь главой, самое важное, самое главное, это общественное мнение. Я так считаю. Общественный контроль. Вот есть у нас организация, которая уже более пяти лет, правда, там сегодня никого нету. но сегодня вот мы взяли в бразды правления в свои руки, вернее. Санал Абуши взял базды по линии в свои руки Есть такая организация, наша Калмыкия Была создана еще во времена Мацакова Когда тот выдвигался в головы республики против Орлова там, В итоге там был бесщадно уничтожен Лишен всего бизнеса, денег И сегодня еле-еле восстанавливается Мне кажется, до сих пор еще не восстановила, Хотя уже 6 лет прошло Поэтому, на самом деле, я считаю, что вот э, с таких вот мелочей, сегодня ты идешь, вот куришь, сигарету не выкини ее на улицу, а донеси ее до урны, бумажечку не выкини до улицы, а донеси ее до урны, Так такое все-таки Калмыкия, республика, это наш дом, едешь на машине по трассе, не выкидывай свой бэчек на улицу, не выкидывай свои вот эти, как он называется, э, салфеточки, всякие разные там, пакетики, макетики на улицу. В степень не загрязняю. Вот с этого маленького начнется маленькое движение в, э, вперед. Если мы сами себя не начнем, не начнем чистить именно вот эти вот вещи. Убрать, э, убирать за собой, смотреть, интересоваться нашей жизнью нашего города приходить в Белый дом и договариваться на, государственных, на законных основаниях, не нести... Мы же сами тоже, да, вот опять же, тот же самый Бату Хасиков, тот же самый Джангаев, тот же самый все депутаты, которые находятся сегодня у власти, и все люди, которые находятся сегодня у власти, это все наши с вами родственники, это все с нами наши с вами друзья, братья, родные. Это все часть нашей Калмыкии. И я всегда считал, что, ну, к сожалению, сегодня система настроена так, что худшие из нас попадают во власть. Но потому что я не вижу другого объяснения тому, что скопом толпа мужиков напала на одну женщину, которая Нашла в себе силы, неважно на каких она, при каких условиях она сегодня отстаивает свою сторону, но все-таки эта девушка нашла в себе силы, не побоялась и встала против всей этой, ну, против, грубо говоря, против системы. Поэтому, я же говорю уже, вот это все люди, это, это все наши, потому что многие, я же говорю даже те, те депутаты, которые находятся сегодня в народном хурале, там некоторые говорят даже, ну сейчас все уберем, и что, будем работать по чесноку, что ли? То есть даже они не представляют, что по чесноку можно работать. По чесноку не можно, а нужно работать. То есть вообще большая часть сотрудников, людей, она была настроена, когда попадает во власть, настроена на то, что... Где бы можно было бы что-нибудь, ну, извините меня за выражение, с пизди. Также, на чем бы навариться, на чем бы там, как бы как бы где-нибудь какой-нибудь тендер там под либо там под, под еще что-нибудь делать. Лоббируют свои бизнес-интересы, защищать их от всего этого. Пришли к вам, полиция закрывает, вы, мы несем деньги для того, чтобы... Мы несем деньги для того, чтобы э, все это дело э, умять. Э, хотим получить участок за 100 тысяч, несем 200. Э, э, э, также, да? Для того, чтобы этот участок там министр земельного хозяйства нам выделил и все такое и прочее, прочее. То есть, по сути, грязные сознания, грязные умы у нас, у обычных людей. И ругать власть это как минимум... как минимум не стоит. Так же. Все, заседание закончилось. Бату Сергеевич, поговорим. Пять секунд. Бату Сергеевич, вы глава или не глава? Бату Сергеевич. А, а Ты же знаешь, что у нас только официально средство массовой информации. Ну информации. Вы... Нет, вы, вы свою личную налог. позицию выскажите, пожалуйста. Вы, вы, как? Нет. Ты вы... же юрист, но ты же знаешь. Же... Объясни вы, вы свою личную. Причем здесь подчиненные. Вы свою личную позицию выскажите, пожалуйста. Кому надо, кому скажу. Кому? А кому надо? Я представитель народа. Вот смотрите. Да, у у меня 177 человек просят вас высказать свою позицию. Слушай, и при... дальнейшее, будущее нашей республики. Руку и уберите. У меня те претензии. Ехала? Какие претензии? Когда ты ведешь передачу историческую, ты, по крайней мере, говори, кто автор вот этих всех вещей. А Я. ты читаешь там от себя. Как-то не очень не очень приятно. Я говорю всем авторам. Ты же патриот. Не-не-не, вы, вы, вы мне выскажите свою позицию. В отношении Бакиновой. Официально ждите. Скажите, средств, пожалуйста, при чем здесь официально? В средствах массовой информации. При чем здесь официально? Вы свою личную, как мужчина. Я вас как мужчина спрашиваю. Что же вы, я пойму, вы мне, мне, вы мне, вы мне куда-то там тыкаете носом, я не знаю, там, веду я свою историческую передачу или нет, вот видите, а в итоге, в итоге сами скрываетесь от всего. Как мужчина не можете сказать, я кто вы, какую вы сторону занимаете, зачем мы за вас голосуем, а? Или вы свои вот эти вот рисовки делаете, вот я нарисовал, там денег закинул, там... И все такое, как вот я на выборах участвовал сегодня. 30% там, где мы были, и 90% там, где нас не было. Вот таким путями вы выигрываете. Вы понимаете, что следующие, следующие выборы в Хурал вы не пройдете. И жить вам здесь будет совсем тяжело. Вы же патриот. Ну а почему вы уничтожаете республику? почему вы допускаете вот таких вот вот таких вот глав ну, пусти, почему вы перед такими главами стоите ну, пусти, на коленях пусти, почему вы на коленях стоите на... народ перед народом не стоите а перед какими-то непонятными людьми стоите объясните мне мужчина ну, вот такие дела Ой, простите меня Вообще просто Не пропускай, нас стеной стоит и все Ай-яй-яй -а -а -а, Что-то меня понесло, фуф Ноги потряхиваются А вот сейчас дождемся Ребят Вот два министра Вернее, один депутат, а один министр мы ну, сейчас как раз вот поговорим Баннак один из Мендет. Знаете же меня? Да. Родственники, Мандихна Зеби. Да. Я уже предложил так, пообщаться отдельно. Да? Ну, не по улице. Ну хорошо. Ну, а вы хотя бы свою позицию скажете? Вы за Сагларбакинова или против? Я сказал Я, вам. А? я же вам сказал, что на улице? а при чем здесь нам? Нет, ну, а, а когда время назвать Давайте я сейчас зайду чуть попозже. Через полчаса. А? Манмак Вас увольняют? Вас убирают уже скоро? Я считаю, что вы самый лучший ректор в этом за все время. Я когда учился, мы на первом курсе даже денег не получали. стипендию из-за того, что Бурулов укрался деньги. О, не Бурулов, а как его? Кен. С 1985 я поступал, у нас не было первый семестр, мы не получали стипендию свои 300 или 200 рублей. Когда тогда он участвовал в выборах против, ну не знаю, там, что, штатный кандидат. А у вас стипендия, я говорю, мои, мои, например, друзья знакомые по 30 тысяч больше. За что вас убирают, мне скажите? Бадно когда к вам прийти? Скажу, скажу, Когда? Когда вас уволят? Борликов, да, да, точно. Ну, собственно, уважаемые друзья, вы видите, да, какая ситуация у нас. Что у нас за представители парламентарии, что за у нас парламентария у нас? в городе, за кого мы голосовали, за кого мы отдавали свои голоса, с них даже спросить нечего. Я черт его знает. Блин, ну обидно. Обидно. Очень честно обидно, что такое в жизни уже происходит. Офигеть. Поэтому я же говорю же, я выбираю такую партию, такую линию, что нам всем, уважаемые друзья, Уважаемые земляки, уважаемые, э, не знаю, листинцы и э, калмыки, учитесь выбирать. Следующие выборы в двадцать первом году, э, выборы э, депутатов э, э, Государственной Думы. Приезжайте с Москвы, берите открепительные удостоверения, голосуйте. Вас там 50 тысяч сознательных людей, на которых нет ни одной. На которых ну на которых никто не влияет. Согласитесь? А? Нет. Вы все там в Москве работаете, вас никто не поувольняет. Родственников ваших не уволите, если вы там в Москве проголосуете правильно, так как велит вам ваше сердце. Поэтому, уважаемые друзья, самое важное, самое главное на сегодняшний момент это умение голосовать. Умение выбирать это как санал говорит то самое право которое дано нам с рождения мы должны учиться выбирать если у нас не получается выбирать спутников жизни своих там да мы постоянно разводимся у нас кстати самый большой процент развода по э, стране наверно до да, 75 процентов 75 процентов разводов охереть и то же самое получается с выборами мы не можем выбрать себе главу мы не можем выбрать себе, мы уже не можем выбрать себе просто обычного мэра. У нас главными становятся такие ребята, которые просто не покидают свои там, не исчезают с этого доски позора, с этой подслушной, везде комментируют. Когда они работают, я вот этого не понимаю. Ну ничего, он меня там начал задвигать за историю. За историю, говорит, ты делаешь свои исторические ролики. Пожалуйста, пиши, кто это, типа статью написал. Всякое такое. Ну. Походу у меня. Что у вас там было? Пост там его я слышала. Отлично. Ну, если я не ошибаюсь, там было его. Потому что, когда Хасика вышел, они закрыли передо мной двери, значит там. Что ну, там было охране Хасикова? Охране Хасикова, мы там находились в коридоре, просто стояли, я говорю, мы шли там в определенный кабинет, да? там много разных офисов. Когда я увидела, что там стоят охранники Хасикова, естественно, я заинтересовалась. У нас то свободное место общественное. Я пошла туда, спросила у представителя Единой России, у работника аппарата, что там происходит. Я говорю, там какое-то заседание, он мне сказал да. После чего я там осталась. Охранники Хасикова, когда началось какое-то шевеление, мы поняли, что кто-то выходит. Они встали все смирно, по стойке смирно, дверь открылась. И я вот стою здесь. Впереди стоят охран... Они стояли в свободной форме охранники, там дверь. Когда началось шевеление, открыли дверь, они встали и преградили мне путь. Я говорю, я хочу выйти из здания, выпустите меня. На что охранники прямо так стали и говорят, это же общий коридор, вы сказали. Я говорю, я хочу выйти. И они меня не пропускали в течение минут, секунд 15 где-то. А... Они толкали меня плечами. И я просто вот так вот, плечами как бы, в обратную. И вот в щель эту, благо я не как бы худенькая, в щель мне удалось. При этом он меня толкнул еще раз плечом. Mm -hmm. Мне удалось пробежать вперед. Я встала на углу, на выход к лифту. И они, естественно, закрыли Хасикова. Но мне удалось снять вот немножко. Я ему сказала, Бату Сергеевич, почему ваши охранники себе позволяют так вести он, конечно, идет с каменным лицом, ну, как бы держит форму. Он сказал просто «Здра здравствуйте, мендут и молча дальше прошел. И охрана пошла за ним. Потому что он, наверное, не понял, может быть, кто. Я же, я просто крикнула, он меня не видел в это время, я ему крикнула где-то я была в шагах семьи от него, а ты, Сергеевич, что происходит, и он не понял просто, кто кричит. Он, он даже не смотрел в мою сторону, он шел и смотрел вперед. И просто на автомате, видимо, как ты сказала, добрый день, здравствуйте, я Салаев, Салаев, Бадмахатинович. Вроде бы всеми уважаемый человек, да, такой халимгагар, кельня, да, всем улыбается все время. Я а, прошла, а, поздоровалась с ним, ну, раза три. Он ноль эмоций, мог бы просто поздороваться, он же все-таки депутат Курала. Ну, вот он нам сказал, что типа нас на встречу, но я говорю, наберу, я наберу, я наберу. Ну, вот Короче, я думаю, он должен был хотя бы поздороваться, это некрасиво, я считаю они не, не должны так отгораживаться от простого народа. Они, наши избранники, даже если мы за них не голосовали, и они должны вести себя соответствующие. Они не цари, а мы не их рабы. Вот и все. Ну... И их поведение, оно показывает. И более того, охранник, к охраннику есть претензии, потому что он а, закрыл дверь, не выпускал меня. А это, вы все знаете, уголовная ответственность, ограничение свободы человека. Будем разбираться. Все. Ну, собственно, вот такие вот дела, да, ребята? Казачко выйдет ли? Блин, мне надо тогда отсоединяться, у меня скоро сядет. Скоро сядет. завершить завершить эфир короче ребята уважаемые друзья большое спасибо за ваши просмотр я завершаю у меня тут совсем немного осталось э -э -э -э -э -э зарядки очень надеюсь что выйдет казачко, я его запишу и добавлю отдельное видео Все, спасибо большое еще раз я призываю вас учитесь выбирать мы я уверен, что вот этих вот людей, которые мы сегодня поймали на ходе, мы лично и многие из вас не выбирали по той причине, по которой мы просто не ходили на выборы. И за нас выбрали те же люди, которые, за которыми мы сегодня вот сейчас вот сомали. Поэтому, дорогие друзья, я призываю, приходите на все выборы, участвуйте на всех муниципальных выборах. И все будет круто, и все у нас изменится. Люди почистятся, уедут. Те, кому э, здесь ловить нечего, они обязательно уедут. А, а где вход у него? За... А сзади обойти нельзя? Закрыто. через задний вход уходит а где задний вход? ход и также призываю вас а -а -а -а, не успела. Чмо, казачков Все, он уехал. Уехал, приехал на скромной мазде, трешки старенькой. Короче, мы не успели его... Я с другой стороны вышел, надо было немножко с другой стороны. Ну, так что, уважаемые друзья, еще раз я напоминаю о том, что нужно учиться выбирать, а также будить людей вокруг себя. Опять же, я не говорю, что нужно приходить выбирать, если вы считаете, что выборы э, не имеют смысла, то приходите хотя бы на выборы, чтобы испортить бюллетень, потому что на этих выборах я видел, люди приходят, портят тем самым показываю, что они против всех. Поэтому хотя бы так. Но обязательно приходите и участвуйте во всех выборах и во всех политических действиях, которые происходят у нас в республике. Ой, большое спасибо.